Всем добрый вечер. Сегодня мы расскажем вам короткую историю. Бутылочная ярость. Но ну, вот таких она размеров. Но она на английском. Именно? Вы должны знать ее на русском. Короткий рассказ. Бутылочная ярость. мекша был холодный скалой на твердом месте. Вырезанный из каменной оболочки астероида, этот пограничный шахтерский городок никогда не был бы таким изысканным и отполированным, как руда, которую он экспортировал. Домом для искателей удачи, преступников и всех остальных, кто хочет спрятаться от своего прошлого, управлял непростое сотрудничество группировок, каждая из которых вцепилась в горло другой, Шая Визла чувствовала себя как дома, задолго до того, как она стала лидером Мандалорцев. Шая была одной из величайших охотниц за головами в галактике. Она по-прежнему предпочитала острые ощущения от погони поддержанию мира между кланами. По планированию тактики и просмотру разведывательных отчетов, она охотилась на Хето Коу, мандаварианку отступницу которая недавно устроила засаду на ее драгоценный корабль в Дух вместе 2. Хето исчезла после нападения, но у нее была помощь и ее было легче выследить. На одной стороне улицы здания поднимались на несколько этажей в искусственное небо, с другой — отблизг защиты от черной пустоты космоса. Жизнь на стрия ножа, шея гляделась. Никаких признаков приветственного комитета от Индиго. Он, должно быть, прячется. Индиго возглавлял группу наемников Дарманда, одной из правящих банд, контролировавших пыльные улицы Микша. Отсутствие вооруженного приема означало отсутствие перестрелки, во всяком случае, пока. Шая могла быть тихой, когда ей было нужно. Бесшумной и быстрой, как хищник в высокой траве. В отличие от многих, на кого она охотилась, Индига оставалась на месте. Все в этой части города так или иначе работали на него. Это затрудняло определение его местоположения. Было целое искусство получать то, что тебе нужно, от людей на окраине цивилизации. Ты слишком сильно давишь и не получаешь ничего, кроме бластерного огня. Те немногие люди, которых она видела на улице, старательно не смотрели на нее. Обычные люди, живущие, избежать внимания, подумала она. Однако, чем больше она шла, тем больше видела за пределами первого впечатления. Шей привлекла внимание молодой женщины, толкающей тележку с коробками. Это был не просто страх. Она ожидала страха. Она была Мандалор-Мститель, лидером самых опасных воинов, когда-либо известных. Да Дни, когда она была анонимной, давно прошли. Нет. Она видела гнев. Как шипящий спор и брызги крови за закрытой дверью. Что бы здесь ни кипело, это началось задолго до ее приезда. Скрип, вращающийся в вывески, привлек ее внимание. Контенна Тиволи, она бы начала с этого. Двойные двери открывались в грязную, прокуренную бирву, заполненную бесцельными бродягами, местными хулиганами и усталыми посетителями, живущими скоротать день, как охотник за головами, шасть знала, как ходить среди тех, кто жил на скудные кредиты и страх. Ее рука дернулась к бластеру, висевшему у нее на поясе. Ее прежние чувства снова просыпались, и мир становился четким. Ее походка к стойке была медленной и тяжелой. Когда она обвела взглядом большую комнату, она отметила два столика с посетителями, полные напитки, без карточек, сидящие на крышках своих мест, готовые двигаться. Молодой бармен то и дело поглядывал чуть ниже своей стойки, когда, мол, стакан. Его руки были не совсем такими твердыми, как следовало бы. Припрятанное оружие было недалеко. Все вот-вот должно было стать шумным. «Я сначала выпью, если ты не возражаешь», — сказала она вводя шлем на стойку. Бармен несколько раз моргнул. «Что?» — спросил он, обводя взглядом комнату. Он начал потеть. «Захвати ту бутылку, Фьюри!» Она кивнула одному из них сразу за барменом. Бармен медленно потянулся за бутылкой. «Вот и все. А теперь перестань возиться со стаканом и налей в него что-нибудь». Он поставил его на стойку на расстоянии вытянутой руки. Напиток был крепким, известным тем, что начинал драки. Она слышала, как позади нее по покрытому ржавчиной полу притаскив... протаскивать стулья, и как люди убираются. Теперь отойди назад. Вармен наступил назад. Она наклонилась и пошарила под стойкой, пока не нашла оружие. Двухзарядный рассеивающий пистолет. Другой рукой она схватила высокую красную бутылку за горлышко. Индика, нечего тебе сказать, визова», — сказал кто-то позади нее. Тебе лучше уйти, пока не начались неприятности. Не оборачиваясь, Шай налила себе выпить. Она сделала быстрый глоток. Ярость была резкой и ужасной, прежде чем вернуть шлем на место. на жестом велела бармену нырнуть за стойку. Неприятности? Да. Шай развернулась и швырнула бутылку в середину комнаты, выстрелив в нее из рассеивающего пистолета. Подселиваться не требуется. Брызги крепкого алкоголя покрыли большую площадь по всей комнате. Шая заглушила крики ужаса струей пламени из своего запястья, такой же яркой, как медные волосы под ее шлемом. Пламя отступило на дыну сварочной горелки, и она поднесла его поближе к капающему месиву. Еще одна примечательная особенность в Фьюри – он был очень легко воспоминающимся. «Не надо!» — сказала она. Патрон убрал руку с бластера. Все было залито особым мерцающим оранжевым светом, похожим на восход солнца, который никогда сюда не приходил. Шайф взглянул на стол шахтеров с поднятыми руками. «Вон!» — сначала они не поняли. «Вон!» — сейчас же! — повторила она. «Почему она тратит свое время на этих идиотов?» — к другому столику посетителей оказавшемуся не в том месте, ни в то время. Вы тоже идите. Некоторым опрокидыванием стульев и несколькими благодарными бормотаниями они, толкаясь и спотыкаясь, вышли через двери. Скажи мне, где Индиго? И все смогут уйти. Новая струя пламени изогнулась дугой и лизнула. Висящий над ней светильник. Искры, клубы, дыма. Велись по его грязной поверхности. Зал заскрижал зубами. Глаза становились на Шай на несколько ударов с сердца. С грохотом двое мужчин в поношенных комбинезонах протиснулись через двойные двери в поисках выпивки. Комната вздрогнула. Востор Шай появился в ее руке, когда она выкрикнула предупреждение. Она выстрелила из двух пистолетов, все еще находившихся в кобурах не прострелила руку, державшую за зубренный клинок, в то время как большинство все еще нащипывало свое оружие. Первый ход был за ней, но теперь настала их очередь. Шквам областного огня начала отражаться от ее скарской брони, бросая ее на полшага назад к стойке. Матварианская сталь десятки раз спасала ей жизнь, и сегодня это дало ей возможность перекатиться через стойку за каким-нибудь укрытием. Да эти болотным червям достаточно заряженного оружия, и одному из них, возможно, повезет, и он во что-нибудь попадет. «Харчак!» — выругалась она. Оружейный огонь превращал в бутылки в бомбы. Фейерверки, стекла, алкоголь и металлических осколков осветил комнату. Пламя начало распространяться по стенам и по прилавку. Ей нужно было больше информации, но с этим местом было покончено. Не так давно ее первым выбором... Было бы высказать свою точку зрения с помощью разрушения. Молодой бармен извивался в этом хаосе, свернувшись калачиком, пытаясь защитить голову. Еще одна бутылка взорвалась над ним. Заметив слева от себя табличку с надписью «Хранилище», она обняла бармена и запустила свой реактивный ранец, выбросив их обоих за дверь. Искованный шаг, если он ведет в тупик, но выбора не было. Она столкнулась со штабелем ящиков, защищая бармена от из этого. В кладовой было темно, если не считать прямоугольника, туского света, выглядывающего из-за полки с уборочным оборудованием. Выход. Она отбросила полку в сторону одной рукой, другой крепче сжимая бармена. Она подпрыгнула, еще раз активировала свой реактивный ранец и вылетела через окно на холодный воздух. Не оглядывалась, она взмыла в небо с пассажирам пассажиром на буксерии. Позади нее комната была охвачена пуастырным огнем и яростью. В контейне Тиволи более был подан последний напиток. Шая сделала круг назад и разрезала свой реактивный ранец, приземнившись на три этажа выше возвышающегося здания. Она спряталась за фиолетовой красной вывеской, рекламирующей ломбард. Ее плечо болело от того места, где бастальный разряд подпалил ее бронекостюм. Полотные черви. Бывший бармен сделал не твердый шаг и его вырвало. Она почти забыла, что схватила его. «Я выберусь отсюда», — сказала она, поводя плечами. Она шагнула к краю. «Оставайся пока здесь, не высовывайся». Люди собирались у входа в контину. Огонь разгорался и из окна валил дым. «Подожди, ты спас тех людей», — он запнулся. «И я, я этого не ожидал». Он вытер руки из штаны. Я не мог рисовать на тебе, как мне сказали. Я имею в виду, у каждого есть приплетанный бластер, но я не мог этого сделать. Умный. Он сделал несколько глубоких вдохов. Индиго сказал нам, что ты придешь. И в руки дрожали, когда он откидывал волосы назад. Сказал сдать тебя полиции. Хэдбрейкер позволяет это? Шая не могу себе представить, что неофициальная королева Микша хотела неприятности с мандаурцами. Хадбрейкер обычно держался подальше от бандитских разборов, пока все держали это в секрете. Меньше проблем означало больше кредитов повсюду. Они дерутся. Я не знаю почему. Хадбрейкер отнял у Индиго некоторые торговые привилегии. Он обескробил нас, чтобы компенсировать кредиты. Дело плохие. Он поколебался несколько секунд, прежде чем продолжить. Он должно быть что-то сделал. Шая представила мертвых и раненых на борту своего флагмана. Индиго там не было, но его люди были. Дарманда пролил мандавурскую кровь. Он сделал. Бывший бармен встал, вцепившись руками в свою стальную опору. Ты здесь, чтобы занять его место? Толпа за пределами Кантина становилась все шумнее. Прибыли люди Индиго и тесняли их назад, выкрикивая приказы. «Нет, она подошла к краю крыши. Месть!» — сказала она, исчезла из виду. По мере распространения огня, улицы быстро заполнялись людьми. Толпа становилась безобразной. Люди Индиго поощряли повиновение нескольким несколькими удачно расположенными прикладами в виталок к грудь. Это было идеальное прикрытие для нее. Шай открыл устройство на своем запястье. Она сняла его с особенно плодовой цели на Наршада, которая шпионила не за теми людьми и выиграл шанс встретиться с ней. Он отслеживал местные сигналы связи. Учитывая неприятности в контейне, она предположила, что Индиго будет получать всевозможные сплетни. Отфильтровывая помехи, оставшаяся мигающая оранжевая точка указала ей вероятное местоназначение назначения для этой волтовни. Она закрыла устройство. Время двигаться. На этот раз никаких реактивных ранцев. Бесшумно и быстро. Она наблюдала за улицами, пробираясь по крышам и огибая знаки поближе к оранжевой точке. Группы войск индиго были в движении. Они не были нежны с людьми, которых находили. Она слышала выстрелы и не была уверена, из какой группы они сходили. На огни огне светили темные углы. Одинокие крики росли, множились и слились в вой толпы. Оранжевая точка начала мигать. У нее было местоположение. Прямо под неосвещенным навесом находилась тяжелая противопожарная дверь, зажатая между яркими мигающими объявлениями. Индиго выбрала хорошее укрытие. Там было несколько окон, слишком маленьких, чтобы пролезть через них, или вылететь из них взрывом. А другие были закрыты сварной дюросталью. Никакого очевидного пути внутрь, кроме парадной двери. Крепость. Она прислонилась спиной к стене своего насеста несколькими этажами выше и сняла шлем, чтобы вытереть пот. Пожары в квартале отсюда были достаточно близко, чтобы она почувствовала жар. Индига не выходил из укрытия без какой-нибудь очень заманчивой приманки. Крики и стрельба казались ближе. У нее появилась идея. Плохая идея. Микроракеты с ее плеча произвели много шума при ударе. Но дверь оставалась неповр... осталась неповрежденной. Тук-тук. Шая стояла посреди улицы. Тяжелый ляск, за которым последовал медленность скрежет разматываемого металла. Дверь медленно открылась. Броня Индиго изменилась с тех пор, как она видела его в последний раз. Полированы еще несколько ненужных украшений. Титры хорошо смотрелись на нем. Шая визала. Острый, как всегда. Индиго. Я не имел никакого отношения к тому нападению на дух мести. Ничего. Говорят, Хадбрейкер не согласен. Она просто искала предлог, чтобы подойти ко мне. У нас были разногласия по поводу того, как здесь все должно быть устроено. Люди Индиго выходили из-за его спины. Вооруженные в доспехах и ожидающие отмашки, чтобы прикончить Шаю. «Ты любишь кредиты больше, чем честь». Индиго ощетинилась отцу в Шаи. Суть в том, что солдатам Дарманда заплатили за то, чтобы они поднялись на борт моего корабля и напали на моих людей. Объясни это. Ты слишком долго отсутствовал. Может быть, ты не слышал. Дарманда теперь большая. У экипажей своей территории разные цели. Несколько криков и выстрелов в квартале от него вскружили голову его людям. Образовывалась дымка и запах горячего масла и плавящегося Пластика был отчетлив даже через ее фильтры. «У тебя была часть этого». Она направила на него свой пистолет. В ответ было поднято несколько винтовок. Сквозь дым шая насчитывала пятерых. Она угадала еще с полдюжины, которые не могла разглядеть. «Брось это», — сказал Индиго, поднимая на нее винтовку. «Если кто-то знал, что делает, вероятность промахнуться с такого расстояния была невелика». Шай поднял руки, одна из которых все еще сжимала свой пластер. Я сказал, брось это, Шая, или это станет кровавым. Она выронила бластер. Индиго знал, что делал. Она шевельнется, убей ее. Индиго с важным видом подошла к Шае. Его блестящая и дорогая винтовка снова небрежно перекинута через плечо. «Это был твой план?» – он усмехнулся. «Ты приходишь сюда, задаешь несколько вопросов и уходишь?» «Раньше это срабатывало. Ты сбился с шага после всего этого времени. Может быть. Не так давно все было бы совсем по-другому. Едва контролируемый хаос, от которого она ушла, когда получила то, зачем пришла. Шай подсмотрел мимо Индига на шленгу своих солдат. Плохая идея или нет, но она была предана делу. Подшутите надо мной. Кто поместил в группу Дарманды и в одну, ком... одну комнату? Ты хочешь, чтобы это были твои последние слова? Назови это последней просьбой. Просто, чтобы ты знала, Визл, я зашифровал связь. Я могу унизить тебя и все отрицать. С чего бы мне называть тебе имя моего парня? Итак, у тебя действительно есть парень? Конечно, он пришел ко мне первым, похвастался он. Дига ничего не мог с собой поделать. Хедокол и ее безумный культ платили очень хорошо. Он вздохнул. Не смог этого сделать. У меня здесь есть хорошая вещь. Мне не нужно было связываться с настоящими мандаворцами. Он знал. Ее губы скривились в гневе. Не просто брокер, который нанял наемников. Он знал достаточно об этой работе, чтобы захотеть держаться подальше. Налет цивилизации исчез. «Ты червяк!» Холод в ее голосе мог бы погасить пожар на несколько кварталов. Хотя он держал винтовку на готове, хотя его люди держали оружие на готове, это не имело значения. В ее руках появились сдвоенные пальмовые бластеры, и двое мужчин по обе стороны от Индига с треском выпустили кровь и дым. Шок не продлился и мгновение, когда Шай ударил Индига ногой в грудь, отчего тот отлетел назад. Он нырнул за припаркованный спидер, когда раздался ответный залп. Индиго сильно кашлял, расталкивая людей перед собой, когда он отшатнулся назад. Оранжевая полоса и взрыв выбили Индиго и его оставшихся людей на улицу. Ударная волна разбила все окна в этом квартале. Мгновение тишины, прежде чем воздух наполнился стонными проклятиями, они медленно начали подниматься на ноги, когда поднималась пыль. Сквозь болезненный звон все услышали знакомый щелчок винтовок, метатели пуль и бластеров, которые готовились к стрельбе. Стоять! Шай была не права, она прикинула, что видела пять человек и предположила, что, возможно, еще с полдюжина не могла разглядеть на крышах. В реальности было пять плюс еще двадцать, может быть тридцать. Она догадалась, что никто из них не был счастлив с Индиго. Парень, который выстрелил взрывчаткой. Неловко перезаряжал оружие. Она подняла руки вверх. Энтузиазм и нервы создавали тяжелые пальцы на спусковом крючке. «Опустите свое оружие!» Это был бывший бармен. «Индиго?» «Вы...» «Ты скажи ему, чтобы они опустили их!» Его голос не дрогнул. «Хороший парень!» Шая так и не расслышал его имени. Индиго начал говорить. Кто-то проделал дыру рядом с его ногами. Снова проклятие. «Тебе лучше делать то, что он говорит», — сказала Шай, все еще поднимая руки. «Кому-нибудь может повести, и он ударит тебя». Индика глядела ряды людей с заряженным оружием, направленным на него. Шахтеры, техники, торговцы, покупатели, всевозможные обычные люди. Его гнев сменился опасным спокойствием. «Хорошо, хорошо, все расслабьтесь», — он кивнул своим людям. Оружие опустить, мы с этим разберемся. Он опустил свою блестящую винтовку, его люди осторожно последовали за ним. Счастлив. Бывший Бармен посмотрел на шаю. Она кивнула. Может быть, было не так уж плохой идеей спросить его, есть ли у него приятели, у которых были проблемы с Индиго. Да, хорошо. Мы счастливы. Я начинаю понимать, что заводить друзей выгодно, Индиго. Шай острово шел, отряхиваясь от пыли. «Итак, единственная причина, по которой я не застрелил тебя, это то, что мне нужно имя этого брокера. Кто дал Хетти ее армию?» Двое мужчин, которых она застрелила, истекали кровью и на улице. Индиго посмотрел на пистолеты, направленные в его сторону. Дым сгустился, и пожары были ближе. Гаус. Брокера зовут Гаус. Он сделал жест, чтобы подойти на шаг ближе, но в руках шеи появились пистолеты. «Ты никогда его не найдешь», — выплюнул он. «Никто не прячется от меня долго». Шая подобрала свой обороненный бластер и сунула его в кобуру. «Ты втянул этих людей в это, Шая. Я обещаю тебе, кто-нибудь заплатит». Шая взяла дорогую винтовку индинго, осмотрел ее и перекинула через плечо. Послушал все сухой и вкачивый голос. «Да, кто-то заплатит». Я, подниму... Я в поднимающемся пламени... Присовывался всего от рептилии. Два холодных сине-зеленых глаза окинули хаотическую сцену. Разрушитель хутов, сказал Шай. Последнее слово Мекша пришло, чтобы разобраться во всем самой. Впечатляющий. Среди бунтовщиков с оружием пробежала волна беспокойства. Хадбрейкер подняла руку. Немедленная тишина, она шагнула вперед. «Индиго, мы поговорим о Дарманде. Мы поговорим о мире на моих улицах, о неприятностях, которые вы принесли, и о цене, которую вы понесете». Индиго начал протестовать. Хад-брейкер все еще свирепо смотрел на него. «Я оставлю тебя наедине с этим», — сказала Шай, поворачиваясь, чтобы уйти. «И ты, Мандавор Мститель». Вы за хат-брейкера вспыхнули. Шай остановилась. Я благодарю вас за рычаги воздействия на этого». Она указала на Индига. Она снова украсть ему улицу огнем, и он отомстит. Ясно? Чисто. Бывший бармен был на краю толпы. Она кивнула, и он улыбнулся в ответ. Шая направилась к своему кораблю. Хета, я иду за тобой. Бесшумно и быстро. А это нас уведомляет в обновлении клиента. Вот такая история. Кстати, насчет Микша, это... Там была, короче, она как станция, застроенная изнутри. То есть Микша, по сути, это астероид, застроенный изнутри. И снаружи в нее можно попасть, потому что есть ангары. И вот история, в которой главным героем выступает Шая Визова. Вот в ее совершении. Надеемся вам понравилось. На этом у нас все.